в принципе тоже на короче здесь коммунист страшный если это оригинальный тот самый коммунист которого я знаю mm -hmm. я в принципе начал снимать я это оставлю на начало В общем, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Рыбный Супик, Черноград. И сегодня у нас рубрика под... продолжается. Это 5 в 2, и сегодня, я надеюсь, мы победим с тобой или нет. Здорово, братаны, здарова, всем привет! Мне страшно, здесь коммунисты, да. баталисты и... Там всякие вот эти вот люди, которые неприятные очень. Ну, как вот. думаешь, какую ставочку делаем? Победим мы или сегодня, или нет? Знаешь, мне кажется, у нас шансы есть, если мы будем держаться определенной тактики. Ну, у нас никогда тактики не было, поэтому мы с квинтом выиграли, а с фифтом поиграли. Ну, надеюсь, с тобой выиграем. Ну, я думаю, да, у нас что-то, да получится. Что-то, в крайнем случае, даже если мы проиграем, мы проиграем не с разгромным счетом, это уж Мы проиграем с честью. Да, мы проиграем как самурай. Я оставлю. Раунды. И мы, в принципе, начинаем. Я, кстати, наконец-то поставил глушитель на дига, не знаю зачем, но поставил. Бу, что это за головку это? Я не знаю. Головку насадил туда и все блин. Да. Так нам бы в идеале как-то... Не, они все на мост сейчас придут. Мне что-то страшно. Меня тоже убили. Меня Зуди убил Я не понимаю, я не хочу. Нет, это нереально. Нет, так, знаешь, у меня что-то уже сомнения насчет того, что мы проиграем не с разгромным счетом. Да, у меня тоже уже пошли сомнения какие-то. Пацаны явно умеют рашить. Они будут рашить, они будут рашить, потому что, ну, Блять, ему выгода Ну, Потому что, да. А я знаю, что я сделаю. Я знаю, что я сделаю. Я сделаю... Так, ко мне хаешка прилетела. Я буду максимально аккуратно отыгрывать. Минус 66 я чел дал. А кто-то со скаутом решил. Зачем попалывать? ты ППшку купил? Чтобы сделать kill и забрать а, а, дроп. Ну, по, а -А -А. ну «Блядь. да. Зачем я дроп взял? Надо было с ППшкой оставаться. но mm. зато сейчас я могу позволить себе наглость и взять вот, вот золотую а Ну, <cheesy talking> я могу позволить себе вот эту еброню. Дивук, Да. Девук. дивук неплохо. Зато так, она достается план. класс. А, нет. Это не она. Ой, Мне у меня по... две хаешки. А, ты смотри. Да, у меня такой план есть. Я решил побыть с тобой. Угу. Блять, сколько у них этих... Ага, там есть один. Он вышел. Я пойду человеку назад. Да, Зуди, Зуди убил. Ее сверху. Смотри, чек. Мид. Мид убил фаталиста. Так, походу, у нас будет первый раунд. Походу, не знаю, если ты сможешь забрать yeah, а? да. Один Коцунный Один Коцунный Один okay. в, в принципе, я должен затащить. Кстати, это коммунист Коцунный Если ты его заберешь, то ты не Блять Кстати, кровь была Кровь была что-то пошло е не так. Ну да, что-то, что-то не то, что-то не так пошло. Блин, три, но ну, не, ну я, блять надо было размяться. и что ты меня позвал, когда а я ты... не размял? Никто не размял нас никогда. У нас ФЭФТ вообще кейсы пошел открывать. Да ну, ну нахер! Я путыл, да да хм, меня вообще убили просто с одной тыки с фомаса, как будто фомас это <свят> А вдруг Может, это и есть Сам чита, как думаешь? М -м. Как можно с одной тычки убить с, с Фомаса, ты Я не знаю. Ну, ну смотри, меня тоже спалмаса убил. Вот мне Ты, кстати, это... фаталист 109 хп оставил, а у него был mm. <связь> Не ум. Не, ну это жестко, это жестко. Первый, смотри, это я жестко. иду кушать, у меня флешка есть, и почему ты быстрее меня бегаешь? Потому что я скорость. Прям, ну, ну, ну. Да ладно, меня Дигла убил фаталист. Не, ну это бред какой-то, 16 раундов сидеть тут, ну, блядь, я не знаю. Чел, ну. ты понимаешь, мы с Фехтом проиграли 16-1, а с тобой мы идем достаточно мы неплохо, 5-0. Мы должны вообще-то затащить здесь, здесь, ну, блядь, мы тащить должны, по идее, просто дропа нет, понимаешь, проблема в дропе. Ну, 16 раундов, так-то мы можем ЕГО сделать. Я делаю это скорее всего я фаталиста убил молодец коммуниста бы еще убить было бы шикарно хорошо это заказ а ну круто у них золотой абакан у нас на базе да, но, но, а ты здесь ну? а, они бомбу. А, я кстати не знаю я уточнял правило что бомбы не дефы Бля это люто. Вот на эко, так эко. Я, я думаю, я сдигла и могу эйс сделать даже. Сдигла, эйс? Ну, я, кстати, это сделаю. С... Ты ну, Думаю, кулаком. Я за... Я за... Завтра. Форсик. Блять, сука, одного коснул только. Ты Не, умер. ну этот пиздец какой-то. Я на Лангу удох. Они все в мост идут. Не, ну смотри, я дофига задомажил. Но, но я никого ты не убил. Насоп... Да, но сам-то на Да. А, ну я и, вообще 84, для, 68, для этого, 4. для этого, челленджа, блин, для этого вот, вот этого вот дерьма ты собрал слишком сильных ребят. Нет, поверь, поверь. Вот с фефтом было гораздо труднее. Они подсады здесь делали. Давай мы тоже сделаем. Ну? Если Можно наверное. Я попробовать часть... что-то. Ну-ка подожди. Давай Никит? не выебываться и стоять, вот чтобы прям. Да. Блять! Я фаталист убил. Если чё тем Я ч убил? О, я коммуниста убил. Блять, он на Зиге. Зуди. Угу, я понял. А, угу. Да не, это пиздец какой-то. 8-0, 8-0. Все, у меня хватает на э обоскатную броню. Все, стандарт. Всё, блядь, импизда. У тебя сколько? Ты... Ты два эко сделал? Да, я два эко сделал ради этого, блядь. Теперь нельзя ни в коем случае сливаться. Вот, вообще нельзя. У тебя сколько денег, чел? Да иди такой, ну, блядь, это зуби... Как зуди, пиздец. Какой-то, я не зря сказал, что, блядь, это страшно. Я как жопы чую. Так. Ой, отлично, я 23 ему дал. Не, походу, это будет впервые в жизни ролик, И мы в 16. Нет, сука, не будет. Я, я, я все равно я добьюсь чего-то. Одного раунда? Одного раунда. Не, я добьюсь именно, вот именно... Там 14 раундов точно надо дойти. блять. <laughs> с твоими двумя килами. но ну не размять, я. Ну что я сделаю, блять? Прям настолько ты не размят. Да, я, ты, я проснулся, блять, недавно покушал и сейчас и ты мне написал, я вообще <с сонный, не размятый, сонный, блин. Я сегодня только одну катку сыграл с футболистами. На пизде, меня убивают, блять, как я не знаю кто. я попытаюсь Да-да, лонг был, был, но он с моста И -и -и. поднимется, думаю. Мне кажется, не они что-то знают. А, да, они, они, блять, ну, ну 46-19 вот... были. Ну да, я их кот. Блять, опять только делать чистый рот. Почему у тебя так мало денег? Только потому что я два раза подряд Абакан, с броней и гранаты покупал. <связь> Зачем ты гранаты покупаешь? Не слейся, пожалуйста. Не могу Особенно я уже сливаюсь. Я слив... Они, они на лангу, блять, они на лангу, нам. Они и на мосту и на, они везде, блять. Все нормально, успокойся, я минус 2 дал. Я сейчас пойду на мид. И, возможно, У меня 13 хп, чтоб ты понимал, да? Я только коснуться кого-то могу, но все Все нормально. Смертью. Их двое. Один так же. Ну-ка, дай коснуться. Не суйся, тут! Ну коснуть же надо, блядь. Не Лонг надо. Лонг пройдет, скорее всего. О, блять, я не косну! гениально да пиздец, ну ты размятый блять. смотри как ебашешь ты кого я размятый? если я... бы я сейчас играл вот как ты играешь мы бы реально затащили у нас шанс. 27 будет. я это ему на миду нас... если бы сделал килов столько же сколько и ты вот сейчас, да, мы бы затащили 100% ну, наверное, возможно. так, давай, все, нам нужно хотя бы раунд взять хотя бы раунд а лучше два, а то получится как Сверху. Не, мы много возьмем, блядь, я сказал. Ну ладно. А вот ты, особенно блядь, за спецназ. Ты, ты, ты не торопи, Не, за спецназ мы, я нихуя не сделаю, сразу говорю. За... это за террой. Не, за я сделаю, поверь. Я сделаю за Я Блядь, от смех умер. На нашей базе уже один. идет к тебе. Он Абакан подобрал. Сука, я здесь стою, ты как вообще... Пиздец, как они это? Блять, со всех сторон, сука. Я все-таки ну, понимал, за... там еще и с лестницы вышел. Блять, ну вот... Чё, как, как здесь? Ч ⁇ здесь можно сделать? Мне кажется... Тут ну здесь забуя... можно предпринять... Э... Слушай, у меня есть одна тактика, еди, я, я, я, я не закупился. Я поменяюсь, одна тактика. Я не закупился. Я минус 52 дал. О, oh, nice. Ну я не закупил. Я бы топил. Но зато эко, будем считать, что это было несанкционированное эко. Да. И у меня есть на фабакан с которым... У меня есть флип. Так, я знаю, как я сейчас... Ой, там... Нет... Я, пожалуй, не пойду туда. Я не пойду туда ты обо мне не узнаешь. я застилил тебя хорошо стиль сколько вред <смех> на нашей базе на нашей базе минус 66 он со скаром 34 КП, тут... 100 100 да подожди, тут сзади у меня... тут у меня проблемки были <смех> <смех> это последний раунд В смысле последний а, раунд прям... да уже. <смех> Стука, пи... Нет, давай пересни. Я пойду в КБшку пару раз сыграю, нормально, пойдем, затащим. Не, можем потом как-нибудь еще раз заслеть, и реванш. Я специально позову тех же. топ один игрок почти я. Честно. Ой, у меня фокалисты А Двое вышло, трое вышло. Куда? Слева, справа! Ага. Ага, я понял. Вс, тащи, они трое там. Хорош. Фотолиста Авик. У фотолиста Авик у Зуди этот. Абакан. С какой стороны? я не знаю. Но они все там вышли. Ага, неплохо. Поляк. Надо было выждать. Но они бы убили, наверное, четко. Ну, возможно. Ну и что? Он... Все, Последний... дикл, это моя стихия, блядь, ну, сейчас либо забираем, либо камбэчим, вот до доказаем, либо сосед, а, и все. И ролик, блин, 50 минут. Мне, мне пизда, все, мне пизда, блядь, спасибо, да, мне пизд. все, я ум, все. Отлично, это лучшее видео, 18.0.16.7.3.16. Шука, я вот. только начинал уже разминаться, блядь. Нас Блин. так опозорили. Да. И я даже не знаю, кто они все. Кроме фаталистов здесь никого не... Фаталисты, коммунисты, это двое, кого я знаю, блядь. А Зуди не знаешь? Нет, Зуди я не знаю. В общем, друзья, вот такое видео у нас получилось. Нас немножечко, грубо говоря, нагнули раком. Мы поиграли с счетом 18-0 и... 16, Это, 0, очень пица... Это очень печально. Это очень печально. Если честно, я на тебя делал хорошие ставки. Но ты бы мог сделать хорошие ставки, если бы я был несонный и не, ну, типа размятый. Да. Я думаю. Значит, возможно, с тобой выйдет еще вторая часть. Да, будет по любому вторая да. часть, ребят. Сотню лайков под этой набираем. Я как да. киберкотлета иду разминаться и иду рвать всех. Да. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Пока, Стэл. А, всем пока, да. Я забыл.